Здравствуйте, дорогие друзья, на связи, как всегда, Жавниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня суббота, и поэтому я сижу со своим ребенком, вот они, он играет там на детской площадке, поэтому пока у меня есть время записать для вас видео. Сегодня мы говорим о причинах панических атак. И, конечно, в интернете, опять же, повторяюсь, много очень информации о причинах панических атак, но на самом деле, если вы поверите моему многолетнему опыту работы с людьми, собственно, помощи людям с паническими атаками в том числе, то в итоге вы поймете, что причина того, что у человека начались и продолжаются панические атаки, она одна единственная. Эта причина, она связана с тем, ну то есть это и есть причина, то, что у человека происходил и происходит постоянный процесс повышения тревожности как это все происходило у вас если у вас сейчас панические атаки постепенно годами ваш уровень тревожности повышался это связано с тем что вы накапливали те события в жизни которые воспринимали как опасно то есть их становилось все больше в вашей жизни Почему происходил повыш... процесс повышения тревожности – это тема для отдельного видео, но вы можете об этом узнать в других моих видео на канале, где я рассказываю про тревожность. Так вот, чем выше становилась тревожность из-за того, что вы накапливали тревожные события, тем чаще вы испытывали сам страх, и тем сильнее возникали симптомы страха в теле. И вот на фоне всего этого – у вас происходили постепенные процессы ухудшения самочувствия. Например, повышалась утомляемость. То есть, когда человек испытывает повышенные эмоциональные тревожные реакции, ему как бы сложнее выполнять все те же обычные повседневные дела. То есть, у вас, грубо говоря, просто уходит больше сил, и поэтому накапливалась усталость. Также повышенная тревожность приводит к проблемам со сном. И поэтому у человека возникали еще и проблемы со сном. Также снижается аппетит на фоне повышенной тревожности, что также ухудшает самочувствие человека, он начинает худеть, хуже питаться. И здесь мы, получается, сталкиваемся с тем, что процесс повышения тревожности провоцировал более яркие проявления симптомов страха в теле, повышенную тревожность, в принципе, как реакции, тревожные реакции, ну и ухудшение образа жизни. И вот в таких условиях вы могли быть и год, и полгода, и даже несколько лет. И вот на фоне этого всего у вас случается какой-то стресс. Это может быть серьезный сильный стресс, увольнение, новость о том, что кто-то погиб, или новость о том, что что-то случилось, какие-то жизненные трудности, например, развод, например, какие-то болезни. Может быть даже очень серьезное, жесткое похмелье, отравление, то есть что угодно. Либо это было несколько подряд небольших стрессов, которые в принципе являются нормальными, просто они были подряд, раза ну, там, три стресса. И вот на фоне ухудшенного самочувствия, вызванного повышенной тревожностью и образом жизни, плюс возникший сильный стресс, привел к тому, что вы в какой-то момент... Так сильно испугались этого стресса, что у вас возникли очень сильные симптомы страха в теле. Такие сильные, что вы впервые их так сильно ощутили. И соответственно в этот самый момент вы сделали ту ошибку, которая спровоцировала первую паническую атаку. Это восприняли свои эти симптомы как опасные. В одном из пяти направлений, про которые я тоже рассказывал. После того, как у вас этот сильный стресс возник, спровоцировал симптомы, вы восприняли их как опасные, вы, соответственно, испытали страх на эти симптомы, что привело к возникновению панической атаки. Так вот, в дальнейшем, когда у вас паническая атака состоялась, первая, вы уже имеете теперь такой жизненный опыт. И теперь, когда вы куда-то собираетесь идти, у вас возникает всего два варианта. Случится у меня там паническая атака или не случится. Это пример черно-белого мышления. Собственно, из-за него и происходил процесс повышения тревожности. Ну, это если говорить в двух словах. И вот получается, что после того, как первый раз случилась паническая атака, у вас теперь это в памяти есть, и каждый раз, куда бы вы ни собирались идти, вы начинаете считать, что у вас есть всего два варианта. Либо случится там паническая атака снова, либо не случится. И это вызывает страх. Страх вызывает симптомы, а дальше вы боитесь симптомов, случается паническая атака. И вот таким образом это является причиной возникновения панических атак и потом их повторения в дальнейшем в разных ситуациях. Важно понять то, что именно сама повышенная тревожность человека является в данный момент самой проблемой. Конечно, можно убрать панические атаки, просто правильно воспринимая сами симптомы, которые возникают от страха, чтобы их не усиливать. Но причиной возникновения у вас панических атак является именно повышенная тревожность, а еще более важно – это процесс повышения тревожности. Вот если вы в течение многих лет этот процесс повышения тревожности у вас не происходил, то вы бы и не могли прийти к паническим атакам. Какие бы стрессы в вашей жизни не происходили, этого бы не случилось. Поэтому, если подытожить про причины возникновения у человека панических атак, то это процесс повышения тревожности в течение нескольких лет его жизни. И вот здесь самое важное это понять, что стресс мог быть любым это мог быть тот стресс который запустил мог быть предыдущий, а мог быть какой-то следующий то есть вы уже были в зоне риска, что на фоне стресса случатся панические атаки. поэтому сам стресс он и не является причиной потому что на фоне него, именно на фоне этого стресса, не могло ничего не произойти. То есть самого стресса было недостаточно. Ключевую роль здесь играл именно процесс повышения тревожности до этого несколько лет и сама повышенная тревожность в момент возникновения этого сильного стресса. Спасибо за внимание. Поделитесь этим видео, а лучше подпишитесь на мой канал, потому что дальше мы будем продолжать серию про панические атаки вы узнаете много нового и много для себя полезного хочу еще немножечко подчеркнуть напоследок что я получил уже более 100 э, отзывов о результатах своих клиентов в большинстве случаев которых мы избавлялись от панических атак и повышенной тревожности я не э, пытаюсь сейчас проявить впечатление о себе я просто хочу чтобы вы поняли что все что я сейчас сказал это не то, что мне рассказал кто-то или я прочитал где-то. Это те выводы, которые я могу с уверенностью сделать именно из-за того, что ко мне обращались люди с паническими атаками, продолжают обращаться, и с тем, что я научился помогать им с этим. И разобравшись в этой проблеме, вы сможете найти решение. Поэтому имейте в виду, то, что я сказал, это именно так, потому что именно... На основе этих данных, этих знаний мне и удается получать такие результаты у моих клиентов. Пока.